Вас приветствует магазин спорта Extreme Bike И на нашем канале вновь новый обзор про аксессуары, которые необходимы для катания на велосипеде. Сегодня поговорим с вами про несколько аксессуаров, которые могут вам понадобиться во время езды. И первый аксессуар, который необходимо иметь с собой, это запасная камера. Вы видите, она вот так вот. Занимает очень мало места, компактно. Это камера фирмы Michelin. На коробочке вы увидите все подробные характеристики камеры и сможете подобрать правильную камеру для вашей резины. На резине сбоку всегда написаны параметры резины и в соответствии с этими параметрами подбирается и камера. Что необходимо знать еще при выборе камеры, это размер ваших колес. В данном случае у меня камера для колес 27 дюймов. И данная камера рассчитана для горной резины. Тут показатель ширины от 1,9 до 2,6. В камере есть несколько показателей ниппеля. Есть Нипель-Преста, есть автомобильный Нипель. Если у вас Нипель-Преста, как здесь сейчас вам покажу, он более тонкий. Тогда вам будет необходим еще и переходничок или насос, в котором есть переходник на Преста. Здесь длинный нибель 60 мм, защитный колпачок. Камера сделана из бутила. Это синтетический каучук, очень прочная камера, долго держит давление в колесах, даже если велосипед стоит и вы не выезжаете. Без камеры Примерно 200 грамм, то есть, как можете подметить, она легкая. Что еще может быть необходимым, имея камеру? Это бортировки, которые помогут вам снять резину и, конечно же, насос, чтобы самостоятельно накачать камеру. Все остальное можно сделать или на машиномонтаже, или же... Если вы любите делать это сами. Заходите к нам на сайт. Вы можете выбрать ту камеру, которая вам подходит по диаметру колес и по ширине. А на нашем канале будет много интересных обзоров. Поэтому подписывайтесь.